Здравствуйте все, я Пиранья. Обычно мои стихи читают профессиональные дикторы, но сегодня по просьбе моего давнего друга из ЖЖ Евгения Черцова я свое стихотворение читаю для вас сама. Женя Спеша Фо о любви. Десять тысяч лет до вот этой случайной встречи но в глазах снова черти и молнии в 220 вольт. Но время не врач и совсем никого не лечит от любви, Даже если она так упорно косит под блядство. Девять. Говорят, на таких жизни есть запасных у кошки. Никуда не спешит, доверяет по-детски судьбе и зачем-то людям. Но мигает мой жизненный таймер, осталось совсем немножко. А мы счастливы вместе и не были, и уже вряд ли будем. Восемь. Раз толкала судьба нас друг к другу буквально в руки, и мы столько же раз расставались опять беспечно, ненадолго, как будто на годы, потом, в разлуке, Умирая от боли, мы тянемся с ласками к первым встречным. Семь грехов, самых страшных и семь филиалов ада, но для нас приготовлен особо, и мы едва ли избежим наказания, Да так нам с тобой и надо. Слишком долго и зверски любовь свою убивали. Шесть лет в разлуках живем друг без друга беспечные. Столько шансов быть вместе безумно за годы потрачено, будто бы жизни земные с тобой у нас бесконечные, раз друг другу мы точно самой судьбой предназначены. Пять. Любви языков существует, написано в книжках, «Я их выучу все, чтоб на всех говорить уметь», но пока мы с тобой так нуждаемся в передышке от сражений любовных, что хочется умереть. Четыре. Бывает кризиса у любви, и это точно не о ОРВИ, хотя мы очень давно друг другом с тобой болеем. Ты знаешь, я тебе не солгу, когда скажу, что вполне смогу, жить без тебя смогу, я пробовала, умею три дня в твоем с тобой пьяные без вина музыки и вины нас волна качает все языки любви кончились у меня слышу твое люблю шепчу скучаю два кольца поцелуй обещание любить до гроба раз не вышло у нас с ранней юности до седин не даем ни к чему это мы понимаем оба. Я одна в твоем сердце. И ты у меня. Один.